Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами за я, Серый Кролик. Сегодня в нашем видео. Так, первое. Сделал маленькую поправочку. В прошлом видео по молочности кролчих я допустил оплошность. И не сказала самый главный показатель это количество кролчат в гнезде. Вы, друзья, внимательно меня слушали, молодцы. И огромное количество людей меня подправили. Даже очень приятно, что кто-то меня слушает. Дальше. Сегодня вы увидите, как мы что сажаем, пересаживаем, копаем, красим берем и все остальное ну все это вы увидите потом а сейчас пару вопросов заново помещение 3,30 ширина 8 метров глубиной здесь вот 8 метров а, дальше по поводу крыльчих ну это уже без крыльчат вот, крыльчат возьмем вот, сюда, сюда, сюда по поводу был вопрос как определить а рабочие соски у крольчихи или не рабочие? друзья? Если крольчиха находится под крольчатами или с крольчатами, видно четко, какой рабочий сосок. То есть крольчонок его обсматривал. читаем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, шесть здесь на самом деле. Их может даже и больше, да? Может десять. Может шесть, может семь. Ну, кто знает, напишите. Ну, и это шутка. Но, как вы поняли, определить легко. Если крольчиха уже с крольчатами, подняли, посмотрели, здесь будет мокренько. По поводу того, если крольчиха еще не рожала, или вы рожала, но не знаете, какое количество у нее сосков рабочих, так просто не узнать. Но осматривать нужно всегда. То есть, может быть, мастит. То есть, там будет такой как комок или комочков огромное количество, то есть, это мастит. Он лечится, но это долго и очень, очень не комфортно лечить этот мастих. Дальше, что хотелось бы вам рассказать. Рассадка будет буквально вот-вот. Вакцинация будет вот ВБК и миксомацо, мотоза, миксомотоза, муксуматоза Кто как его? Ну ладно, бычья голова еще как в народе голова. Будем прокалывать двухваленты вакцины, миксоматоз э, и ВГБК. Так, что еще у, нас? еще у нас? Так, водичка у нас имеется. короче, то пьют. Все, идем по хозяйству, смотрим, комментируем, э, какие у кого вопросы появились. Э, задавайте, пишите, поправляйте. Э, я тоже могу ошибаться. Я человек, живой человек не ошибается тот, кто ничего не делает так, по кроликам что еще по кроликам? так, про соски сказал а, еще эм, вопрос не идет крольчиха годовалая в, то есть не покрывается крольчиха годовалая после осеменения что же может быть? блин, тут столько вопросов по гинекологии, что я даже, честно, не знаю что бы лучше там посоветовать я посоветовал бы ну, если вы уже точно знаете, что ее все меняли, если один и тот же крол, я поменял бы крыла. первое. Второе. Проколол бы витамином, хотя бы там полкубика-кубик АБЦ какой-нибудь или мультивит или еще что-нибудь. Ну, это первичное, что нужно сделать. Третье. Смотреть, гениталии у крольчихи, все ли цело, может кто-то там кусил ее или еще что-нибудь. Ну, если такие есть вопросы... Фотографируйте, видео снимайте, скидывайте, будем смотреть. Ну, по крайней мере, ну, общим делом можно один одному помочь. Все, друзья, подписывайтесь на канал, оценивайте данный ролик. Смотрите, что мы делаем. Всем пока. Ну, вот, друзья, идет процесс. Процесс подходит к концу. А нет, еще там у меня деревца. туда пойду. Ну, как тебе занятие? Хорошо, птички поют, природа, свежий воздух, что Сиди Иди докрась. Где-то кот был в помощь. А вот идет помощница. Эть, порешила. Хорошая. Морда такая. и там побудет, и а со мной придет. Прошла помощница ли контролер, инспектор. Все ушло. Так, друзья. Привезли 40 литров сока. Идет процесс заготовки. Но процесс самого интересного вот здесь. Понимаете, друзья? Котяра! Сок заготавливаем. Во! Какое дурное существо! Ой, господи! Кипятим здесь. Разливаем сюда еще нужно столько, ой господи ну что, друзья, сезон у нас посадки уже открыт, дети, как видите все на огороде женка считает черенки а у нас продолжается посадка на глаз кривовато, правда, черенков американской ивы черенки были, честно, ива-вива заказаны, они были длинные вот такие, 40 сантиметров, мы их порезали на две части, заглубляем порядка 15-17 сантиметров 2 сантиметра сверху Дымку держит влаги достаточно от сорняков немножко мы спаслись ну, на пол сезона ну а там будет видно что получится все друзья вы увидите все балдеет я пошу продолжаем ну что друзья, климат комфорт мы подключили, установили максимальная температура сейчас 30, минимальная температура 27, то есть как только 27, он срабатывает. Как только температура 30, он выключается. Ну, все просто гениально. Даже и... Так, Здесь уже бегают как полноценно, здесь смотрим, что у нас тут смотрим. Пока такого ничего нет, наклюнуто есть. Будем ожидать. Частично уже кто-то забрал Побилка, друзья, это, конечно, хорошо Молодец Но Сейчас мы вам покажем, чем я уже во вторые сутки занимаюсь Так, как помните, был у нас такой вот забор Нитку натянули, уже сняли Частично мы его спилили Помните, заказывали мы себе прутики Вот с этих прутиков мы занимаемся плетением Плетением Нового себе забора Как получится, конечно же, я не знаю Но что-то получается Все, часто на глаз Без линейки Ну Это столбы, которые были Стояли у меня Для жердей Я их положил и сделал как бордюр То есть здесь для стоянки Здесь место для калитки Здесь бордюр, здесь бордюр Здесь надо калитку ставить ну все так. Ну, а сейчас покажем как это все происходит Так, сначала плетем по два прутика, поэтому э, в пару, где-то 16 сантиметров между, по два прутика мы ставим После этого, Юлька возьми пожалуйста, мне не показывай, я страшный После этого берем один прутик, ну если кому интересно это научиться плесть конечно же заходим в youtube и смотрим плетение из ивы там все четко более-менее подробно я вам для того чтобы вы визуально могли уже сравнить как этот процесс происходит ничего сложного Закидываем и по щепочками примерно на том месте где нам надо будет ставим чтобы потом их связать Дальше берем. Этот сюда. Ну сразу. Так, кот. Поможете? Иди, иди, иди. иди. Так, выщипку. Крути. Этот крутик мы загибаем сюда. Оп а, назад. Оп Воп. Оп. Оп. Поп. чтобы. Вот это еще раз поправим, потому что если мы сразу свяжем, уже может что-то не так, Ну, рисунок будет плохой и из-за этого придется все это перевязывать. Для чего связываем? Связан для того, чтобы они срастались. Дальше, так как опора. У самого прутка небольшая, метра семьдесят Для этого, Юлька, подними камеру и вот, вот так покажи То есть сюда ставится маленький столбик, просто кол да. Вот так И каждый там 3-4 метра Для того, чтобы хотя бы на месяц, чтобы корневая система пошла расти растение Как только пойдет корневая система, потом колышки поберутся Вот такое занятие Все оставайтесь с нами еще много чего увидеть. Все завершаю, буду дальше.